Тишина склонилась над землей, Спит земля, объята тишиной, Четко блещет в небе Божий свет Уж много лет, уж много лет. Я, направляю славлю бога в тишине за великие создания за то что радость дал он мне Вечный Бог своей десницы сил Шар земной и небо сотворил Но не в нем лет истине весь свет Уж много лет, уж много лет Я думу вечность направляю славлю бога в тишине за великие создания за то что радость дал он мне всюду нам действительно ствердит Суд Всевышний говорит, за дела, что сделал человек, за много лет, за много лет, Я думу вечность направляю, славлю Бога, в тишине. За великие создания, за то, что разум дал он мне. Слава Богу! Аминь!